Кафе «Прованс» на Саратовской приглашает отметить ваше торжество. Разнообразное меню, доброжелательный персонал, уютная атмосфера. Приходите прямо сейчас. Работаем с 8 до 23 часов. Улица Саратовская, 55, дробь 1.